Итак, что же нам дано в задаче? Напоминаю, это не то, вот то. Напоминаю, нам нужно найти скорости и ускорения точек B и C, то есть линейные скорости поступательного движения, скажем так, на лучше говорить линейного, а также угловую скорость и угловое ускорение звена, которым эти точки принадлежат. Вот наш механизм. Это, я уже сказал, кривошипно-шатунный механизм. Кривошип, шатун, ползун. Давайте определимся. Вот геометрия механизма задана. Вот с этим значением угла. Вот угловая скорость. Кривошипа и угловое ускорение кривошипа. Обратим внимание, здесь заданы только модули, вот их направление. Мы можем сразу сказать, что поскольку вы видите угловая скорость и угловое ускорение направлены в разные стороны, это означает, что в данный момент времени кривошип вращается против часовой, но он замедляется, поскольку в это время ускорение направлено по часовой. То есть оно уменьшает модуль угловой скорости. Итак, вот, кривошип замедленно вращается против часовой. Что еще мы можем сразу сказать по э, вот этому рисунку? Мы можем сказать, что раз скорость точки А направлена туда же, куда угловая скорость, то есть в данном случае вправо в этом положении по горизонтали вправо, мы можем даже сказать точно, то это означает, что скорость точки Б направлена по вертикали вверх. То есть, тоже мы это можем сразу сказать. Вот про ускорение точки Б уже будет посложнее что-то решить. Ну, давайте начнем разбираться с данными задачами. Итак, нам задан механизм. Этот механизм из себя представляет, как я уже сказал, кривошипно-шатунный механизм. То есть, вот здесь... У нас закреплен вот к этой неподвижной опоре, прикреплен шарнир, центр вращения. Этот центр вращения, к нему прикреплен кривошип О и А. Далее здесь у нас под углом напоминаю, вот этот угол у нас в данный момент который рассматривается, составляет 30 градусов. Здесь у нас прикреплен в точке А шарнирами, то есть здесь у нас два шарнира, строго говоря. Это у нас шатун А-Б. Ну и к шатуну А-Б шарниром значит, прикреплен ползун, который движется вокруг, то есть по вертикальной направляющей. Угловая скорость направлена. Против часовой омега первого звена. Угловое ускорение направлено по часовой. Вот что нам дано. Давайте обозначать это сразу, чтобы мы не запутались. Это у нас будет рисунок 1. И уже по нему мы сразу определились, что в частности у нас значит что будет. Давайте отдельный рисунок для этого нарисуем. Сразу запишем данные. ОА у нас дано. АБ у нас дано. И здесь у нас где-то точка С. Например, здесь может быть прикреплено какое-то другое звено или центр тяжести шатуна. Нам нужно еще определиться короче, с кинематическими характеристиками этой точки. ОА у нас 10 см. АБ 60 и АС это треть, что на... Это все у нас в сантиметрах. Далее. Омега ОА. У нас полтора радиана в секунду. Один радиан, напомню, это примерно 60 градусов, значит полтора это 90. То есть четверть оборота где-то за секунду. Примерно угловая скорость, но эта угловая скорость у нас все время уменьшается. С какой скоростью? 2 радиан в секунду в квадрате. То есть замедляется достаточно быстро. Итак, вот что нам дано. Ну плюс, напоминаю, вот этот угол он у нас отмечен на схеме 30 градусов. Смотрим, у нас определена вся геометрия. Да, какая у нас здесь может встретиться геометрия? Отдельно сразу давайте скажем. Ну, естественно, что точка А, она вращается вокруг точки О. То есть, вот эта геометрия, траектория, это что? Траектория, это окружность с радиусом каким? О, А. Скорость направлена туда же, куда что... Куда направлена угловая скорость. То есть, скорость точки А направлена вот в этом положении по горизонтали вправо. Далее, что мы можем сказать? Естественно, мы можем сразу сказать, что нормальное ускорение, которое называется еще, повторюсь, ося стремительное, оно будет у нас направлено к центру. А ускорение... Тангенциальная или вращательная? Я буду пользоваться все-таки записью тангенциальная, поскольку плоская, касательное ускорение. Оно будет направлено против скорости, поскольку у нас и угловое ускорение направлено что? против угловой скорости. То есть у нас замедляется движение. Соответственно, общее ускорение мы найдем как сумму, что вот этих двух ускорений. Итак, вот это у нас рисунок 2. Давайте он нам может быть тоже понадобится. Что еще мы можем сразу сказать здесь? Мы можем сразу сказать о движении точки Б. Значит, точка А совершает вращательное движение, а точка Б вместе с ползуном она совершает поступательное движение. То есть точка Б у нас совершает какое поступательное движение? Это значит, что точка Б ну, если любая точка то ползнула. В данный момент, кстати говоря, мы уже говорили, скорость направлена, что строго по вертикали вверх. Это мы тоже можем сказать сразу. Что еще мы можем сказать сразу же? Давайте подумаем. Ну, раз движение поступательное, то ускорение, общее ускорение точки, оно тоже может быть направлено только по вертикали. Но вот здесь мы уже не знаем. То есть мы можем про ускорение точки Б сказать только что, что оно направлено по этой прямой, либо вверх, либо вниз. Если ускоренно движется вверх точка Б, значит ускорение направлено вверх. Если оно замедленно движется вверх, значит ускорение направлено вниз. Как направлено ускорение по этой прямой, мы не знаем, но мы точно знаем, что ускорение точки Б будет направлено по этой прямой. Далее. Если я так предполагаю, что мы для шатуна, Будем рассматривать сложное движение шатуна. Мы разобьем на, как я сказал, по основной теореме кинематики, мы разобьем на движение вместе с полюсом. В качестве полюса, мы, естественно, лучше выбрать точку А, потому что про точку А нам все известно. Вот угловая скорость звена А. То, что у нас будет представлять тогда точка Б? Движение точки Б. Движение точки Б будет происходить тогда с той же скоростью в поступательной ее части, с какой движется точка А, то есть скорость точки А здесь, значит и здесь будет скорость точки А. Но еще точка Б будет совершать что? Вращение вокруг что? То есть она будет двигаться еще что? Вращательно вокруг точки А, то есть по окружности радиуса какого? А Б она будет двигаться, соответственно скорость будет направлена что? Вот в эту сторону, то есть, это будет что? Вращательная скорость точки B вокруг точки А. И вот вместе эти две скорости и должны как раз что дать мне что? То есть сложение VA плюс VAB. Я напоминаю вам теорему основную теорему кинематики. Вот она. То есть, что движение любой точки тела можно представить как движение вместе с полюсом, плюс вращение вокруг этой. Точки. Посмотрите это в учебниках по кинематике, если вы еще не разобрались с этим. Итак, вот что мы можем сразу сказать, э, только глядя на чертеж. То есть, мы уже можем сказать, что, например, скорость точки А у нас будет направлена горизонтально, а скорость точки Б будет направлена что перпендикулярно всегда, что шатуну а б при этом, это какая часть скорости точки Б? Ее вращательная часть, когда мы рассматриваем движение точки Б как составленное из каких движений? Из поступательного движения вместе с точкой А, то есть с другим концом шатуна. Плюс вращение этой точки вокруг этого полюса. Ну и вместе мы уже сказали, поскольку точка B принадлежит и ползуну, вместе эти две скорости VB плюс VAB должны давать скорость, которая обязательно направлена, что по вертикали, вот в данный момент вверх, потому что я говорю, в этот момент у нас вот угловая скорость направлена вправо, то есть вправо же у нас направлена и скорость точки Итак, мы разобрались... Ух ты! Частично с тем, что нам дано. Заодно уже и рассмотрели, что нам нужно найти. Но поподробнее давайте все-таки выпишем, что же нам нужно найти. Нам нужно найти следующие характеристики. Нам нужно найти... скорости и ускорения точек B и C, а также угловую скорость и угловое ускорение звена, которому эти точки принадлежат. То есть нам нужно найти скорость точки B, скорость точки C, ускорение точки B, ускорение точки C и угловые характеристики, то есть bc угловая скорость и Угловое ускорение звена С. Ну что ж, к решению мы приступим в следующем фрагменте.